Начинаем диагностику дизельного генератора СКАТ ОГД-6000Е Жалоба Отключается Заводится 3 минуты, работает и отключается Но отключаться он может только по давлению масла Проверяем Проверяем Уровень Масла Оп Уровень масла. Уровень масла. Вот. Нижний, самый нижний уровень при закрученной при закрученном щупе. А масло должно быть не закручивая щуп, проверяется. То есть нижний уровень масла. То есть масла тупо не хватает. И, э, куда делось масло? То есть э, генератор новый. Куда делось масло? Со слов клиента масло менялось Смотрим, что у нас делается Оп А если внимательно посмотреть То вот она, вот она трещина Масляного фильтра, вот она она Вот она Видно, да, что трещина И масло отсюда Отсюда утекает. Да, вот она. То есть, когда меняли фильтр, сломали корпус. Масло вытекало, уровень падал, и станция начала ребятам говорить, ребята, я не буду работать, потому что у меня нет масла. Все, пока.